Вот расколупал глушитель бензопилы, партнер 351. -й». Вот он вот так вот устроен. Вот это вот сеточка металлическая, стальная или я не знаю, с чего она сделана. Вот расколупал вот эта крышка от него. Все, больше ничего там внутри нету. Расколупал вот эта отвертка, кстати. Вот травил, травил этот глушитель к слову, бензопилу мне подарили после того, как дали попользоваться товарищу, чтобы он сучок спилил вот это как надо давать инструмент теперь принесли эти остатки и сказали нахуй, делай что хочешь хоть металлом сдай ну вот, к слову как нужно давать инструмент ну, вот, кому надо Oh yeah.